Добрый день всем. Не повело мне сегодня с погоды. Так хотелось сходить к морю, но дождь в такой день не перестает. Льет, и льет, но зато зелень стоит. Бурная, ярко-зеленая, насыщенная. Да. Такое лето у нас. Температура еще выше 20 градусов не поднималась. Все время как-то прохладно, ветра вроде нет, верхушки деревьев стоят, не качаются. Но дождь, ну куда в дождь гулять? Вот стою на балконе, смотрю, любую с красотой деревьев.